Если вы хотите покорять женщин с первой попытки, то прежде всего нужно победить страх. Просто забейте на все. Привет, Яра. Вообще-то, у меня так быстро ни с кем не было. Знаешь, меня тоже. Я обожаю женщин. Кому-то пора домой. Просто никогда не влюбляюсь. Мне предложили работу в Чикаго, так что мне ответить? Думаю, надо ехать. Серьезно? Стопудово! СОСИСЬКИЕ писки! Этот чувак рубит фишку. Мы закорешились еще в школе. У нас было одно и то же увлечение. Девчонки. Много, много и очень много девчонок. Мы дали обед без врача. И все шло отлично. Пока... Шон не встретил Эйрин. И теперь этот идиот собрался жениться. Мои поздравления, Шон. За тебя, братишка. Пиндёр, сучки! Сегодня для услады ваших глаз и, возможно, тел лучшие чики Лос-Анджелеса. Ты знаешь, что делать. Убью козла, заводушная! цепь ну, может, пока не стоит жениться. Да, но проблема в том, что свадьба завтра, и я не могу просто ее отменить. Знаешь, меня задолбал твой негатив. Держи пушку, держи ее. Драка! Ты что твори? Я просто хочу защитить тебя. Вспоминаешь тех любимых, которым ты дал уйти. Ты должен перестать бояться. Чего? Я нахрен все боюсь-то! Кира! Не уходи прощай еще один мальчишник кино 6 октября